Заново мир всем. Мы на Болгарской земле, мы уезжаем сегодня практически. И наше путешествие мы не закончили на посещение мечети. Ну, как-то это неправильно, да? Мы просто мимо проезжали, нее. мы люди православные. Мы, естественно, планировали закончить ее посещением нашего святого Авраамия, мученика Болгарского. И здесь святой источник. Мы были здесь днем. Поскольку у нас не было времени, сегодня мы приехали ночью, чтобы набрать с собой э, святую воду из этого источника и ну, ехать всю дорогу ее пить. Так что идем. Тыкону над входом святого. Здесь, здесь никого нету, поэтому все тут открыто. Тихо и спокойно. Сейчас мы открываем бутылочки. Господи, благослови вот этот вот. Сюда уже, как сказали, приезжают все. Вон там какой, ага. Так, что сделать с этой водой? Это может туда. то туда, туда, туда. достанем поглубже. Ну, ладно, тут, вот... так. тут есть специальные воронки все чистенько молодцы значит как уже мы рассказывали что сюда приезжают все и мусульмане, и православные. И тому же -то только нет. Только и все поддерживают чистоту нет. и порядок. Никто не мусорит, никто не гадит. У -у -у. Молодцы, все почитают мученика Алаамия. И все считают его своим святым. И никто не дерется. Все дружно берут воду и пьют. И эта вода, говорят, не пропадает. Вообще с ней ничего не происходит. Святой мученик Авраами. А тут ему даже можно сечку поставить. Иисус Христос и Богородица. Песочек. Так можно. Так, мы набрали воду. Сейчас мы закроем обязательно плотно колодец. Вот. А, нет, подожди. Вот, вот так, да? Все, то есть как пришли, так и закрыть надо хорошо. Вот. А если помните, когда здесь был батюшка, он рассказывал, как э, обустраивали этот колодец. И как они установили ну, достоверность именно. Вот там бетонная труба, они когда ее опускали, во что-то уперлись, ну, в какой-то большой камень. Вот. И сам человек, который помогал здесь все это делать, меценат, значит этот водолазный костюм взял. То есть он съездил там куда-то, привез, сам туда, туда спускался и правда обнаружили камень. Они его оттуда как-то извлекли. ну Камень на камень взяли и выкинули. Вот. А когда я с Владимиром узнал, говорит, что, что за камень, Говорит, какой он был, ну тесанный говорит, так это как раз, скорее всего, тот камень, на котором, который именно был здесь, вот и, ну, пострадал этот мученик Авраамий, вот его, как гласит Життя Святых, его разорвали, и там э, тело, в общем, по кускам бросили в колодец, вот там, или в яму куда-то. Вот. И все, собственно, камень выкинули в болото, тут вот болото, там, отец Владимир про лягушек рассказывал. Ну, потом поискали, его так и не нашли, ну и ладно. На этом, от этой воды здесь происходят исцеления всякие. И что характерно не только у православных, но и у мусульман. Вот. Поэтому, собственно, вот этот колодец, я почему и говорю, что его, ну, как бы, тут все. Все считают Авраами своим святым и как-то мирно, дружно уживаются. Все берут воду, все благодарят Бога. Ну все, мы сейчас три поклона положим и поедем тоже. Когда этот колодец сделали, то есть, говорит, сюда приехали первые там мусульмане, и как раз ну, там у них чудо-исцеления произошло. Вот, и потом они там в советское время стали приезжать, там делать, ну, устраивать на массу. Вот, и поэтому его я еще раз повторяю, да, его почитают все. То есть это там 1229 год, и это еще и географические святой. Вот поэтому такой интересный случай, когда нас, как, наш как бы русский человек святой вот, объединяет всех. Святой Ноченьков Рами, моли Бога на нас! Святой Ноченьков Рами, моли Бога на нас! Святой Ноченьков моли Бога на нас! На моли Бог Добро! Моли Бога на нас! Аминь. Ну все, и домой.